Очень волнует вопрос, как одеваться после бассейна. Как обычно. Самое главное, не, самое главное не выходить на улицу до тех пор, пока не высохли уши. Но, как правило, как, как, как проходит занятие в бассейне. Да? То есть мы позанимались, приняли душ, вышли, вытерлись, оделись и что-то перекусили, там чай, печенье, покушали, может быть, полноценно, да, и э, дальше пошли гулять. Я после бассейна рекомендую идти гулять, не останавливаться, не сидеть дома, э, не бегом бежать в машину, да, а идти гулять, дышать свежим воздухом. Почему, кстати, важный вопрос, почему Юлия Ермак рекомендует идти гулять, Притом, том не важно, какая погода на улице. Потому что многие мамы говорят о том, что хлор вредный. Так вот, хлор вредный, это согласно. Но хлор у нас окружает везде, в том числе в нашей ванне, в нашем кране. Да? И этого хлора полно везде. И это единственный на сегодняшний день способ обеззараживания воды, который, от которого отказаться полностью невозможно, нельзя. Да, можно снизить содержание хлора в воде при помощи других средств, например, как озон, ультрафиолетовая лампа, серебрение и так далее. Но полностью отказаться от хлора вы можете только в своем собственном бассейне. Но, к сожалению, не каждый себе может позволить ну, такую, такую вещь, как собственный бассейн. Да? Поэтому э, хлор, он есть везде. И для того, чтобы вывести хлор, нам необходимо три три важных момента. Первое, мы обязательно принимаем душ до и после бассейна. Первое, когда до, это гигиена бассейна, после, для чего? Для того, чтобы смыть бассейновскую химию, да? Второй момент, обязательно отпаиваем, да? Отпаиваем, чтобы выводить этот же хлор с помощью почек. То есть мы даем обязательно питье. Не, ну, желательно, конечно, теплое питье после бассейна, на улицу, да, то есть теплое питье, чай. Чай, под молоко, ну, теплое. Если ребенок грудничок, то грудь. И третье, мы идем дышать свежим воздухом. Мы начинаем дышать свежим воздухом и выдыхать этот хлор, да, если он какая-то доза хлора попала в этот организм. Поэтому не, не ставьте точку на бассейне, обязательно идем туда и гуляем, гуляем, гуляем. Одеваемся, как обычно, высыхаем и идем на улицу. Ну, где-то проходит минут 30-40 с момента того, как вы вышли из бассейна, и можете смело идти на прогулку. Ну, девочек может быть, если девочки там с длинными волосами, вы можете посушить. А так обычный ребенок сам высыхает в помещении.